Сегодня у нас уже более 29 тысяч рабочих кабинетов. Заработано и увидено уже более 21 миллиона рублей. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего фонда а, но в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, а, улучшать свои жилищные условия и осуществить свою мечту. Мы охватываем огромный класс населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, и, конечно, молодежи. Наша цель ⁇ как можно больше людей научить зарабатывать в интернете, чтобы жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Осваивать новую профессию сетевик. Работая у нас в фонде...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 ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто показать и рассказать о нашем фонде и показать, как работает маркетинг и в итоге получить за это деньги для того, чтобы стать нашим партнером фонда, нам конечно нужно вам, вернее вам конечно нужно зарегистрироваться и подтвердить регистрацию, но к этому, к этому вопросу мы чуть позже вернемся. А сейчас я просто хочу некоторые партнеры очень сильно боятся. Боятся звонить в боятся даже добавлять себе друзей новых в соцсетях, боятся писать посты, боятся говорить по скайпу, боятся звонить по телефону и, и так далее. Ребята, нужно этот страх убирать и. Сегодня я затрону так скользко, небольшую, она, конечно, хорошая тема и мотивация, как мотивировать себя? А вот мне, например, сегодня моя партнер написала о том, что я ее не мотивирую. Как же мне ее начать мотивировать? А я посмотрела. Она зашла на старте в, на площадку «Энергомини», «Автоэнергомини». Ребята, вы сами знаете, сколько уже у нас эта площадка работает, да? Уже почти три месяца. Не пригласив ни одного партнера, она уже стоит, и у нее открылся пятый стол выплат. Как вы думаете? Как мне ее еще мотивировать? Я, честно сказать, я даже не знаю, но вот просто детский сад, штанишки на рямках. Ну как же так? Невозможно же теперь открыла тебе полностью все пять столов. Ну ты только твое дело сиди, приглашай и получай деньги. У тебя уже все полностью открыто. Ну и мотивацию я просто, она меня сегодня с утра так это сдернула, но я решила вам немножко рассказать, о, что такое бизнес-мотивация. Это причины, ребята, вот честно говорю, поднять свой зад и начать действовать. Ведь действие – это ваша мотивация, бизнес – это... Это сложное занятие. Поэтому, чтобы захотеть им заниматься, нужно серьезные причины. Такие, чтобы перевести лень и страх, неудач в успешный успех. Самая популярная мотивация – это успешный успех. Под этим термином обычно понимают обладание материальными благами. Но это, кстати, очень ошибочное мнение. <связь> это тем, что которые, говорят, хвастаются своими дорогими альфонами, дорогими тачками, стильными шмотками. Это не мотивация, ребята. Для того, чтобы начать свой бизнес и стать успешным, многие, конечно, ходят на тренинги, которые об этом и много пишут, и пишут книгах и по бизнесу, бизнес-мотивации. Но я вот, знаете, что хочу сказать? А знаете почему? Потому что это цепляет. Поэтому они и пишут так. Сначала внушают, что смысл жизни – это обладание дорогими вещами, успешный успех в скобках. Потом внушают, что бизнес – это легкий способ. Все, вещи, все эти вещи получить можно всего лишь, создать бизнес за пять дней. Но это вообще грубейшая ошибка. А нельзя так думать и нельзя так даже вообще э, в мыслях держать о том, что вы сможете э, развить свой бизнес и сделать бизнес свой успешный за пять дней. Ребята, никогда не ведитесь на это. И в итоге, Подсаживаются на тренинги, как добиться успешного успеха и стать богатым. И, и, и, конечно, льют красивую воду. Но проблема в том, что это не мотивация, а это манипуляция. Основана на животном инстинкте. Доминировать в своем обществе стоит чуть-чуть наладить. И потихоньку люди толпами бегут на тренинги про успешный успех. Дает ли такая мотивация результат? Ну, в принципе дает, но это очень редко. А почему? Потому что красивая фантазия об успешном успехе быстро развеивается, а суровые реали жизни. Текущие проблемы с работой, семьей, детьми, здоровьем, бытом, нехваткой денег, страхом перед увольнением быстро заменяют в голове радужные идеи успешного успеха. Прошла неделя и вся мотивация куда-то улетучилась. В жизни ничего не поменялось. Бизнеса по-прежнему нет. Нет даже попыток его начать. По факту. Вот я скажу, например, по факту, а я прочла более 50 книг по бизнес-мотивации, просмотрела кучу роликов про успешный успех, слушала перед сном аудиокниги о том, как силой мысли притянуть богатство, скажу больше, а взяла за правило каждый день узнавать что-то новое и полезное, совсем чуть-чуть, но каждый день. Если у вас будет свой бизнес, вы можете научить детей всему тому, что знаете, и это отличная мотивация бизнеса. Вот это, ребята, запомните. Итак, как я уже говорила, что наш фонд это инвестиционный MLM проект. Для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам нужно пройти регистрацию. Регистрацию нужно подтвердить через свою почту. И, в обязательном порядке, почта должна быть Google или Яндекс, на другие письма, почты письма просто не приходят. Обязательно заполнить свой аватар, установить свою фотографию, как только приходит, выбираете файл со своего компьютера, как только приходит сюда код, нажимаете кнопочку «Загрузить». Пропишите свой Skype, свою страничку в ВК и, конечно, телефон. Это нужно вам, вашим партнерам. Для того, связь должна быть с вами, как у спонсора. Вот видите, у меня я вижу своего спонсора, я вижу логин спонсора, я вижу ее телефон, я вижу почту ее, я вижу ее страничку ВКонтакте и я вижу ее скайп. Я в любое время могу ей написать, позвонить и так далее. В этом разделе у вас обязательно пропишите свои кошельки. Это вывод денежных средств у нас на Perfect Money и Payr кошелек. На пополнение у нас подключена касса Pre. Можно с любой платежной системы, даже с карточки Сбербанка, пополнять кабинет. Итак. Что, какие площадки у нас есть. У нас есть денежный рай. Ребята, я на прошлом вебинаре вам сказала, да нужно убрать этот денежный рай. Но я сегодня открыла раздел «Свои партнеры», и я как посмотрела, ребята, я была в шоке. У меня на третьей, четвертой и пятой линии работают партнеры на этом денежном рай. Они зашли командой, я даже не видела. Я их считала, даже не могла пересчитать, сколько их зашло. Команда зашла очень большая. Но мы и почему я не знала об этом? Да потому что на денежном рае идут начисления только на три уровня в глубину, а у меня они четвертый и пятый. Но я все равно радуюсь о том, что люди зашли, работают и прекрасно, как посмотрела, у них структура очень большие. Но пусть работают, так что убирать не будем, пусть люди зарабатывают себе деньги. Итак, две автопрограммы. Это автопрограмма Энерго Мини и автопрограмма Энерго. Есть две инвестиционные площадки. Это бизнес Furture Invest, это бизнес на земле в городе Сочи и Адлере. И есть инвестиционная игра, сейфы от World Money. И наших. Любимых, прекрасных, наших незаменимых, неповторимых 6 МЛМ площадок Работая всего лишь на одной площадке Golden Ring Mini с переходом на Golden Ring, мы получаем пассивный доход по Клевер Мини и получаем пассивный доход по Клеверу. Когда только переходим на площадку Golden Ring, мы получаем пассивный доход по Вордване и по площадке ПДИ. Что я хочу сказать? Эти площадки, ребята, можно активировать отдельно. И зарабатывать только на, на этих площадках. На сегодняшнего дня я буду вам рассказывать маркетинг, каждый вебинар по одному по одной площадке. Вот сегодня мы разберем площадку Автоэнергомини. А следующий, на следующем вебинаре, ребята, давайте договоримся, вы будете в чате писать, какую площадку вы хотите послушать. Итак, площадка Автоэнергомини. Сейчас на этой площадке очень большое количество партнеров наших работает. Очень большое. И я ее тоже люблю. Люблю, потому что здесь нет привязки к первому столу. Здесь старт своего бизнеса, можно начинать с любого стола. Итак, как вы видите, здесь у нас четыре рабочих стола, и полностью это стол зарплатный, стол стол выплат. Я покажу вам, как можно заработать по одной стратегии. Эта стратегия заходить на три стола. Но здесь можно заходить и со второго стола, и с третьего, и с четвертого, и даже с пятого. Но давайте разберем именно вот эту стратегию. Она а, очень удобна, что здесь можно а, даже с малым количеством партнеров а, а быстро выйти на 39 750. Итак, а у нас реинвест этого первого стола. По броне спонсора. Прежде чем поставить сюда первого партнера, звоните, чтобы спонсор вам выставил бронь именно сюда, чтобы ваш реинвест, это ваш клон будет, стал сюда, а сюда вы выставляете бронь и становится к вам ваш партнер. Итак, одним партнером вы закрыли два места на этом столе. Делает покупку первый партнер второго стола вам сразу же 750 рублей на баланс для вывода. 250 получает ваш спонсор. Третий стол ⁇ это стол накопительный. Он у вас накапливается на этом столе. Деньги 6000 для перехода в четвертый стол. Итак, второй партнер, как только нажимает покупку первого стола, у вас закрывается ваш стол, и вы сами под себя, ваш клон, становится сюда на это место. Как только делает покупку... Второго стола второй партнер, ваш второй стол закрывается, и вы сами под себя становитесь сюда, на это место. и делает покупку третьего стола второй партнер, стол у вас закрывается третий и открывается четвертый. Итак, дубликация не только у нас, но это везде, во всех проектах, во всех компаниях дубликация спонсора никто не отменял. Если вы будете дублицировать, делать дубликацию своего спонсора, то вы быстро научитесь и приглашать, и быстро развивать свой бизнес. Итак, первый партнер пригласил, как и вы, себе два партнера и проделал все манипуляции. Точно так же, как это было сделано с, вот, с первым партнером. Итак, первый партнер закрыл все свои три стола и приходит вам, становится на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. А второй партнер, то же самое, закрывает полностью все три стола и приходит, становится на это место. Да, Когда первый партнер становится 3000, вам идет на баланс для вывода, 1000 получает спонсор, а за 2000 у вашего реинвест можно выставить сюда под этого клона, под вашего. И у вас уже будет, у вашего клона закрыто одно место. Итак, вы своего клона закрываете полностью все три стола, и вы приходите сами под себя, становитесь. У вас закрылся. Четвертый стол и открылся пятый стол. Это за 12 тысяч. Здесь это полностью вся ваша зарплата. Итак, первый стол, первый, вернее, партнер закрыл свой четвертый стол, приходит, становится к вам на это место, приносит вам 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и пришел, стал на это место. 12 тысяч. Вы закрыли своего клона и пришли, стали сами под себя. И у вас что? 12 тысяч на баланс для вывода. Вы за один круг с малым количеством партнеров, что сделали? Заработали, конечно, 39 750. Шикарный заработок и тем более с малым количеством партнеров. Здесь не нужна никакая толпа. Здесь не так, как у нас бизнес полностью управляемый. У нас нет такого что наши партнеры, наши клоны, все летит слева направо на свободные места. Наш бизнес управляемый, и мы выставляем брони, и только по, по вашим броням станут все ваши клоны, станут клоны ваших партнеров и станут ваши партнеры. Если нет больше, ребята, вопросов. Я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Добро пожаловать в наш фонд. Ребята, что я хочу вам сказать на, на, на прощание. Я имею в виду на сегодняшнее прощание, ведь нашему фонду уже год и 8 месяцев. До нас стартовали проекты. Вместе с нами стартовали море проектов. После нас стартовали много, очень модных тоже проектов. Но ну вот все их уже мы и забыли название. А мы как работали, так и работаем. И тем более у нас, как вы видели сами, нет нигде никаких отчислений ни на развитие фонда, нет отчислений никуда, никакому админу. У нас деньги идут от партнера к партнеру. Вот я вам сейчас показывала и рассказывала. а Все наглядно. Поэтому добро пожаловать в наш фонд.